Да, человек смертен, с этим трудно спорить, но дело в том, да, что… Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что иногда он внезапно смертен. Вот в чем фокус. И вообще не может сказать, что он будет делать в сегодняшний вечер. Ну, это... это преувеличение. Сегодняшний вечер мне более-менее ясен, ну, если, конечно, набронными на голову свалится кирпич. Кирпич никогда ни с того ни с сего на голову не свалится. В частности, вам он ни в коем случае не угрожает. Уверяю вас. Вы умрете другую смертью. Может, скажете, какой? Охотно. Раз, два... Меркурий во втором доме. Луна ушла. Вечер шесть. Семь несчастья. Вам отрежут голову. Кто? Враги, интервенты. Нет. Русская женщина, комсомолка.